Дамы и господа, мы начинаем прямой эфир и прямо сейчас приглашайте всех своих родных и близких к монитору. А пока мы ждем, послушаем видео про спикера, который сейчас для вас выступит. Действуем! Здравствуйте, я Брайан Трейси с моим хорошим другом Андреем, с одним из лучших учителей, тренером продаж, бизнес-лидером в России на сегодняшний день. Андрей и я работаем вместе так много, и он стал таким успешным и таким опытным тренером. Если вы поработаете с ним, вы сохраните недели, месяцы, годы работы, чтобы добиться такого же уровня дохода. Лучшее использование вашего времени и денег – это обучение с Андреем, вместо того, чтобы пытаться учиться самостоятельно. Андрей уже потратил тысячи часов обучения, практики и обучения других. И когда вы будете работать с ним, он обучит вас самым лучшим знанием в мире на сегодняшний день. Он обучит вас так быстро, что вы сможете применять это сразу же. Поэтому, если вы хотите быть более успешными в вашем бизнесе, в продажах, в управлении, в любом деле продажи, увеличить свою прибыль, свяжитесь с Андреем и поработайте с ним уже сейчас. Сделайте следующий год самым успешным годом в вашей жизни. Если хотите, друзья, изменить жизнь, посещайте наши тренинги и меняйте ее в лучших сторонах. Дамы и господа, с вами ваш друг, президент Академии Успех вместе Андрей Шаура. Также я являюсь долларовым миллионером и сертифицированным тренером от Брайна Тресси. Если меня слышно, видно, отлично, напишите, кто с какой страны, кто с какого региона. Сегодня у нас тренинг, посвященный новому виду деятельности, удаленной работе в интернете я про кризис знаю все и об этом вам сейчас расскажу как в момент кризиса заработать в пять раз больше супер я вижу в прямом эфире находится более полторы тысячи участников вот это да россия казахстан кыргызстан турция молдова румыния германия литва Латвия, Эстония, Греция, Америка, Дубай, Южная Корея, Беларусь, Украина, Чехия, Польша, Италия, Франция. Классно. Грузия, Израиль, Узбекистан, Таджикистан и другие страны мира. Я вас всех люблю. И сегодня мне выпала большая честь помочь каждому из вас. Изменить жизнь в лучшую сторону. Не важно, что происходит в жизни. Важно, как ты реагируешь на это. И невозможно вернуться в прошлое, чтобы изменить свой финиш. Но возможно стартовать сегодня и сделать свой финиш таким, каким ты хочешь. И все начинается с позитивного мышления. Для одних людей вирус, карантин, кризис – это... Убытки ⁇ это упадки. А для других людей, кто относится к этому разумно, стратегически, это новые победы, это новые высоты. И сегодня я вам расскажу, как победить вирус и кризис. Ваш кошелек будет жирный, беременный, и ваша семья будет защищена от кризиса, от вируса, и вы будете неуволены с работы. Ваш бизнес не будет разорен, потому что в данном случае вам кризис совершенно по барабану. Потому что вы во время карантина, внимание, тотального карантина, вы станете успешней, здоровее и богаче. Я расскажу вам про методы профилактики, про оздоровление организма, расскажу вам про заработки. И сегодня в мире тотальный карантин. И кто ходит на мои тренинги не первый раз, вы, наверное, друзья, заметили все, что я сказал гораздо раньше Путина и Трампа, уже сбылось. Кто со мной согласен? Я вам говорил, что кризис минимум будет 3 месяца, 8 месяцев он будет идти потом на упадок, и в течение двух лет он будет волнами. Я вам говорил, что карантин будет продлен раньше Путина, раньше Трампа. И что мы видим? Официально Путин э, сделал карантин на месяц вперед. До 30 апреля э, запрещено работать рестораном, кинотеатром, разному бизнесу, автомастерским. И естественно, людям, которые работали кем-то, указ Путина нужно исполнять. Помимо этого, правительство сделало указ. Если Путин ввел нерабочую, не то что неделю, нерабочий месяц до 30 апреля с правом продления, с правом продления, до 30 апреля, нерабочий график для всех, то правительство России до 1 июня ввело запрет на отдых, на работу профилакторией. То есть запрещено отдыхать в Краснодаре, в Сочи, на Байкале. Это уже правительство минимум карантин сделало на два месяца с лишним. И Путин на месяц с лишним сделал нерабочий график. И сегодня, как я вам и говорил, Трамп, вот вы видите, Путин сделал, и сегодня Трамп сделал 30-дневный карантин в Америке. Закрыл страну на 30 суток. Друзья, я вам об этом говорил гораздо раньше. Кто был на моих тренингах, я вам предсказал кризис, вирус. Я рассказал, как будет происходить событие. Было такое? Так вот мне карантин не страшен. Мне вирус не страшен. Потому что в данном случае я знал, как это будет происходить. К этому был готов. Подготовил свою семью. Подготовил организм. Подготовил кошельки и бизнес. И я знаю, что будет происходить дальше. Понимаете? И мне не страшно. И сейчас вы получите все выход из ситуации. Вы, благодаря тому, что будете относиться к кризису позитивно, будете здоровыми, будете зарабатывать и еще будете помогать людям. Вы не будете зарабатывать деньги на продаже сигарет, наркотиков, на продаже оружия. Вы не будете продавать плохую еду, плохие лекарства. Вы будете зарабатывать за счет того, что меняете жизни людей. Скажите, это круто, вы будете миссионерами. И давайте с вами немного поговорим. Я родился в Советском Союзе. И о кризисе знаю все. Я видел все кризисы, я их прожил. А у нас в городе по полгода людям не выдавали зарплату. Иногда выдавали водкой или тушенкой. А я жил в самой бедной семье. Мы жили в четвером двухкомнатной хрущевке. У меня отец работал в две-три в три смены шофером. Бабушка работала в две смены на скорой помощи в гигиене труда. Мама работала инженером. В 17 лет я заработал свой первый миллион в классическом бизнесе. В 17 лет, вдумайтесь. Я видел кризис в 90-е, я, э, 90 я видел кризис в конце 90-х, в начале 2000-х, я видел кризис в 2015-м. И мне, знаете, это не страшно, потому что я знаю, как момент кризиса увеличить доход в 5 раз. В 5 раз можно увеличить доход. В пять раз можно улучшить качество жизни. Кризис это возможность. И у меня очень большой опыт в сфере именно преодоления в жизни сложных ситуаций. И сейчас я вам расскажу, как вы можете это реализовать. Более 30 лет я являюсь Экспертом в области успеха. Еще в 5 лет я начал заниматься разными видами спорта. Стал чемпионом зоны Дальнего Востока и Сибири по шахматам. У меня стратегическое мышление на несколько лет вперед. Я вижу то, что не видят другие люди. Я стал чемпионом зоны Дальнего Востока и Сибири. Чемпионом города среди мужчин. Занимался... Также покером выиграл несколько соревнований в интернете международных. Также был приглашен в Уругвай, в Чили. Это вот Уругвай. Это, кстати, Чикаго. Это Чили. Неплохо играл на бильярде, занимался компьютерным спортом, бокс, разные виды деятельности. И в момент кризиса я всегда зарабатывал. Потому что я всегда знал, что людям надо, что люди хотят и давал им решение их проблемы. Сегодня я вам дам четкий алгоритм и каждый из вас начнет зарабатывать и менять свою жизнь. И на самом деле все очень просто. Более 30 лет у меня опыт в спорте, более 20 лет с лишним лет у меня опыт в классическом бизнесе. Сейчас я нахожусь в одном из своих помещений. Это помещение стоило по старому курсу миллион долларов. Вот это вот такое здание. Здесь у меня несколько видов бизнеса классического. Это транспортная компания, автомойка, автосервис, служба по продаже каминов, кондиционеров компьютерной техники. И я знаю, что такое классический бизнес, я знаю, что такое спорт. Понимаете, да, о чем я говорю? И вот я вам могу сказать одно. В каждый период что-то актуальней того, что было ранее. Простыми словами, в 90-х, в 2000-х и далее что происходило? Происходило то, что были разные события жизненные. И что-то было более актуально. Понимаете? И давало большие деньги. Вы видите, да, что в деньгах проблем нет. Проблема у людей в мышлении. Одних кризис разоряет, других кризис делает богатыми. И я могу вам сказать, я прошел все виды кризиса. Прошел 90-е. Я видел разорение страны. И меня это никогда не пугало. Помимо этого, я являюсь успешным человеком, который построил э, множество сетей. Я занимаюсь сетевым маркетингом более 14 лет. И вы можете посмотреть. В зале славы э, мою фамилию еще в 2014 году. Вот вы видите, Андрей Шаура в топ-10 в мире. К примеру, знаменитый Атама Медов в 35 место, Рэнди Гейдж 43 место, а еще в 2014 году вы видите в топ-10. Компания, которую я сейчас возглавляю в интернете, в 2019 году попала в топ-10 вот по этому рейтингу. И по этому рейтингу попало, вот вы видите, Эпик первое место. И имеет такой колоссальный опыт в классическом бизнесе, в спорте, в сетевом бизнесе 8 с лишним лет назад, примерно 8-9 лет назад, я принял решение, я принял решение, что спорт не дает большие деньги и я из него ухожу. Я принял решение, что сетевой бизнес не дает большие деньги, и я из него ухожу. Классический бизнес не дает большие деньги, и я ухожу. Простыми словами, когда-то спорт давал большие деньги, когда-то классический бизнес давал большие деньги, когда-то сетевой бизнес давал большие деньги. Но все меняется. И 8-9 лет назад я стал заниматься интернет-бизнесом. То есть я стал часть классического бизнеса закрывать, я, стал, я отказался от сетевого бизнеса, я перестал заниматься спортом именно в плане заработка денег, я перестал вкладывать деньги, вот я был продюсером еще в 2004 году, вот видите, Андрей Шаура продюсер, то есть я стал заниматься интернет-бизнесом, и мои друзья, директора BMW центра, известные успешные люди мэры городов просто хорошие обычные пенсионеры монтёры слесаря стали надо мной смеяться они начали смеяться какой тебе интернет бизнес зачем это тебе надо 8 9 лет назад не было тогда еще инстаграма не было тогда телеграма ватсапа я начинал с нуля И я всем говорил Классический бизнес рано или поздно будет неактуален, сетевой бизнес будет неактуален, мир будет меняться. Я рассказывал людям, что в мире появятся роботы, роботы будут заменять людей, людей будут увольнять с работы. Кстати, кто это слышал от меня 9 лет назад, 6 лет назад, 5 лет назад, 3 года назад, год назад, есть такие Поставьте любую цифру. Я рассказывал вам об этом, что людей будут увольнять, сокращать, за людей будут работать роботы, это будет выгодно. И я рассказывал вам о том, что роботехника к 2025 году уволит примерно 50% людей, потому что роботы, они работают эффективнее, они не болеют. Сегодня роботы есть промышленные, бытовые, медицинские. То есть роботы сегодня позволяют делать операции. Промышленные роботы. Роботы готовят, убирают. То есть что мы понимаем? Мир, он изменился. И я об этом говорил 8-9 лет назад. Надо мной смеялись э, люди и говорили, Андрей, у тебя же классический бизнес. У тебя есть разные возможности, спорт. Ну, у тебя есть несколько объектов недвижимости. Зачем тебе это надо? А я говорил, что будущее, будущее, оно совершенно другое. И здесь будет гораздо больше денег. Тогда не было еще Тинькова, когда я об этом говорил. Тогда еще Алибаба только, понимаете, в планах задумывался. И после этого Появился Алибаба, это интернет-магазин. Самый богатый китаец в мире, это владелец интернет-магазина. Появился Тинькофф Банк, это интернет-банк в одном телефоне. То есть самый богатый человек в Америке тогда был Билл Гейтс. А сейчас Безон, это владелец интернет-магазина Amazon. Будущее я предсказал 8-9 лет назад. Это про то, что профессии будут неактуальны, классический бизнес будет загибаться, разоряться, придут большие глыбы, метро, ашан, будут съедать маленький бизнес. И тогда я говорил, что сетевой бизнес, он не будет актуален, потому что я занимался тогда сетевым бизнесом. Я был топ-лидером в МВА. Но я тогда говорил, что будущее это не за работой на земле, это... Непостоянные поездки по городам. Я видел, что будущее за интернетом. Надо мы смеялись люди. А я знал, что говорю. Я знал, что я говорю. Сегодня эти люди мне пишут. Знаете, почему они пишут? Потому что в мире тотальный карантин. Вы вдумайтесь. Трамп ввел карантин в Америке на 30 дней сегодняшнего дня, Путин несколько дней назад до 30 апреля. И правительство Российской Федерации до 1 июня закрыл все профилактории и отдых. Индия сделала тотальный карантин. В Китае пошла вторая волна коронавируса. Несколько городов опять закрыли. Более миллиона человек заражены. Каждый день гибнут тысячи. Вирус набирает обороты. В России уже 5000 зараженных, а когда-то было ноль. И графики растут и будут расти. То есть количество зараженных будет увеличиваться. Количество людей, кто потеряет работу, у кого разорится бизнес. Вот представьте сейчас человек, владелец какого-то ресторана, а ему месяц-два нельзя будет работать. А представьте сейчас большие торговые центры, а там у них какие-то бутики. И даже когда карантин будет открыт, когда карантин будет открыт, ну то есть все, людям можно будет ходить. Не все люди пойдут в бутики, не все люди пойдут в салоны, не все люди пойдут в рестораны. У многих людей закончатся деньги. Многие потеряют работу. И кризис будет длиться. Я вам уже до этого говорил. Сейчас все мои слова подтвердились. Я вам говорил, что... Карантин разного уровня будет 3 месяца. Говорил я это вам не сегодня. И получается 3 месяца будет карантин разного уровня. Раз. И потом в течение 8 месяцев будет восстановление доллара, рубля, каких-то рабочих мест и до 2 лет. До двух лет некоторые люди волнами будут терпеть фиаско и убытки. То есть в течение двух лет многие потеряют работу. У многих закроется бизнес, многих сократят, многие предприятия поставят роботов, будут вводить технологии, которые будут заменять работоспособность людей. Всем понятно, что я сейчас сказал. И кто не первый раз, они мне верят. Кто первый раз, вам надо просто посмотреть в записи то, что я говорил три месяца назад. То, что я говорил год назад. То, что я говорил три года назад. То, что я говорил пять лет назад. Вы будете поражены. 95% 95% все, все совпало. 95%. Теперь смотрите, что я говорю, друзья. Давайте с вами об этом поговорим. Сейчас я вот что вижу. Я вижу, что мы с вами в 2020 году увеличим свои доходы в 5 раз. Благодаря тому, что сейчас вы услышите. Вот внимательно. Вы сейчас увеличите в 2020 году доход в 5 раз. Скажите, друзья. Это круто. Ну, То есть вы зарабатывали 10 тысяч? Будете зарабатывать минимум 50. 000. Вы зарабатывали 100 тысяч? Будете зарабатывать минимум 500 тысяч? Вы зарабатывали миллион? Будете зарабатывать минимум 5 миллион. Круто, да? И вот об этом мы сейчас будем с вами разговаривать. То есть мы сейчас будем с вами разговаривать о том, что сейчас я вам даю антикризисное решение. Еще раз объясняю. Мне кризис не страшен, потому что я на нем зарабатывал всегда и э, все, что я говорю, ну, осуществляется. У меня есть несколько антикризисных программ и решений э, на разные стечения обстоятельств жизни. Ну давайте с вами сейчас поговорим тогда. То есть все поняли, что кризис есть. Все поняли, что доллар вырос, рубль стал слабее. Все поняли, что нефть упала. Все поняли, что карантин даже Трамп вел на 30 дней. Все поняли, что Путин вел на 30 дней и в других странах водят. Все понимают, что количество зараженных становится больше. Значит, эту тему я закрываю. Хорошо? То есть мы уже осознали это. Мы уже осознали, что вирус будет набирать обороты. Мы уже осознали, что карантин будет набирать обороты. Мы осознали то, что карантин могут продлить в любой момент с правом пролонгации на любое количество месяцев. Мы все понимаем, что некоторые страны будут полностью изолированы, и мы понимаем, что люди будут терять работу. Теперь перейдем, что же нам делать? Вот это мне интересно. Ну да, в мире ситуация. И я начинаю вспоминать одну историю. Когда-то в Америке была золотая лихорадка, и все побежали золото добывать, но заработали золото. Ну, то есть золото то добыл единицы. И в основном все разорились при поисках золота. И также люди поубивали друг друга при поиске золота. Но люди, кто продавал инструменты добычи золота и поиска, те разбогатели, те стали богатыми. Понимаете, да, о чем я говорю? И вот сейчас важный момент. Если когда-то, когда была золотая лихорадка, люди хотели найти золото, то им нужно было продавать инструменты, и вы стали бы богатыми, верно? Теперь другая ситуация. Я бы сейчас попросил в чате вас всех помолчать, не задавать вопросы. Я отвечу на ваши вопросы в конце. Не надо бежать вперед паровоза, паровоз раздавит. Будьте слушателем. Сконцентрируйтесь на том, что сейчас я вам скажу. И вот смотрите, я вам начинаю что? Подсказывать. Каким образом? Если когда-то люди все думали о золоте и бежали золото искать, а кто-то продавал им инструменты и стал богатым, верно, тогда это было эффективно. Теперь другой момент. Если люди сейчас все теряют работу и все тратят много денег на лекарства и на еду, чем же нам с вами, дорогие друзья, заняться? Вот чем нам с вами заняться? Давайте думать. Вот смотрите, люди сейчас теряют работу, люди теряют убытки, люди теряют бизнес. Люди все деньги тратят на лекарства и на еду. То есть люди скупают все в магазине, в аптеке, лекарства, бады, витамины, еду. Чем же нам надо заняться? Итак, чем же нам нужно заняться? Вот видите, как все просто в жизни. Гения в мире, по сути, нет. Есть просто люди, мудрые, которые что делают? Ну, что делают? Они дают людям то, что они хотят. Правильно? Так вот. Первое, что мы должны сделать. Трудоустраивать людей в интернете. То есть мы должны трудоустраивать людей в интернете. Второе, что мы им должны дать. Какой-то продукт в виде экономии денег на лекарствах, на БАДах, на витаминах, возможно, на топливе. У меня есть две антикризисных программы. Сейчас объясню. Вот если вдруг... То есть, вот я сейчас вам объясню, насколько у меня мышление нестандартное, чтобы вам было понятно. У меня есть две антикризисные программы. Первое. Вот я беру так и делю лист. Первая программа. Вторая программа. Первая программа, если кризис будет слабый. Вторая программа, если кризис будет сильный. Первая программа, мы даем людям трудоустройство в интернете. И мы людям даем экономию на еде лекарствах бадах витаминах косметике. то есть мы им даем технологию технологию которая заменяет ну во-первых дает трудоустройство деньги а второе дает экономию денег на лекарствах на бадах на витаминах на еде И это при условии если границы будут закрыты один 3 месяца 1 3 месяца если закроют германию если закроют америку если закроют россию и если скажем так каждая страна будет жить изолировано, уловили да, идея? то есть смотрите первая стратегия если Каждая страна будет изолирована жить 1-3 месяца. Мы будем заниматься проектом Best B-Epic. Это международная компания, это интернет-магазин, собственное производство. И это продукты с Японии, с Японии, Швейцарии, Америки. И это интернет-магазин, который дает трудоустройство и 12 видов дохода. И вот такие деньги в этом интернет-магазине мы зарабатываем. Вот, например, доход обычного партнера. Друзья, всем привет. Благодаря Академии Успех Вместе и компании Бестбэйпик я за декабрь заработала 280 тысяч рублей. Вот такие деньги. Рекомендую всем присоединяйтесь. Не спите, не ждите, не тормозите вперед. Итак, 280 тысяч рублей – это несколько тысяч долларов. Это доход обычного человека. Вот доход суперлидера. Друзья, благодаря нашей системе вы будете путешествовать по миру. Гонконг, 112 этаж. А также будете зарабатывать вот такие суммы. За последний месяц более 215 тысяч долларов. Это 14 миллионов рублей, 80 миллионов тенге. Заходи в академию. Рас... Так, это доход суперлидера. Итак, смотрите, если кризис будет в данном случае, если кризис, друзья, будет небольшой на 1 три месяца, если не будут закрыты Россия, Америка, Германия тотально, да? то есть если они не изолируются на полгода-год, то мы занимаемся с вами интернет-проектом Best b -Epic. Это первое решение, и как раз этим мы сейчас и занимаемся. Если вдруг происходит тотальное закрытие границ, да, 5-12 месяцев, тогда мы вводим второй план. Мы, Я тогда открываю дополнительно собственное производство, увеличиваю объемы, и что мы делаем? Второй план – мы даем людям трудоустройство в интернете и даем уже экономию не на еде и лекарствах и БАДах, а даем экономию для СНГ, для России получается в виде экономии топлива. Всем понятно? То есть смотрите, у нас есть две стратегии. Мы сейчас развиваем международный проект. И если границы Будут открыты, мы будем заниматься этим проектом. Если закроют границы на 5-12 месяцев, ничего страшного. Мы сразу же переходим на вторую стратегию. Трудоустройство в интернете плюс экономия топлива. Видите, сейчас что мы должны понять? Мы должны сейчас заниматься по первой стратегии. Потому что она международная, она глобальная и она э, дает людям здоровье. Здоровье и деньги. А вторая стратегия дает деньги, деньги и экономию на топливо. Но вторая стратегия это только для СНГ, для России, если вдруг закроют все границы в мире. Вас, вас обрадовало это, друзья? Вот сейчас я чат открыл. Что у меня не просто одна стратегия. То есть я не боюсь кризиса. Я не боюсь, даже если все границы мира закроют. Вот она, понимаете, стратегия богатого, успешного человека. У богатого человека всегда все продумано и проанализировано. Поэтому вторую тему мы пока закрываем. Мы не будем о ней говорить, но на всякий случай вы чтоб знали. Вот скажите, пожалуйста, как вы думаете... Вот э, на ваш... Э, вот смотрите, заправляться в России, в Казахстане, в СНГ не за 60 рублей, а за 45 это выгодно? Выгодно. Об этой стратегии я говорить не буду, потому что эта стратегия будет действовать только по второму сценарию, если закроют все границы, закроют Германию, Японию и Америку. Уловили идею? Ну сами вдумайтесь, заправляться не за 60, а за 45. В момент кризиса это мега актуально. Поэтому этот вопрос закрыли. Сейчас я буду говорить только про один проект. Объясняю почему. Потому что он международный, он объединяет 180 стран мира, и он дает в момент кризиса не только деньги, он дает профилактику здоровья. Поэтому я сейчас только сконцентрирован на одном проекте. Но у меня всегда в запазухе есть джокер. Уловили идею? Поэтому все, кто будет в академии, вы никогда не будете без денег. Вы должны быть в академии, потому что сто процентов за вас уже все продумано. Вам деньги вкладывать не надо, сайты разрабатывать не надо, вам производить не надо. Вам нужно быть просто в системе. Все, за вас все сделают. Переходим к первому решению. На мой взгляд, сейчас все будет нормально. В течение трех месяцев, как вы уже понимаете, кризис пойдет на спад. Поэтому границы по отправке продукта будут... Открыты, доступны. И поэтому мы работаем сейчас под, по первой стратегии. Потому что карантин в Америке ввели, в Китае ввели, в России ввели, в Европе ввели. То есть все нормально и рано или поздно мы вирус победим. Теперь что я вам предлагаю. Я вам предлагаю вместе со мной прочесть вот эту заметку. Мир уже не будет прежним. Правила игры изменились. Объявляют полную мобилизацию нашего проекта. Актуальность плюс 1000%. Рост поражает. Все благодаря кризису и вирусу. Разные президенты стран ввели тотальный карантин на месяц вперед с правом продления. Что будет происходить? Спасая жизни людей, президенты разных стран закроют границы, кинотеатры, рестораны, салоны. Людям будет запрещено ходить на работу, люди потеряют деньги, бизнес пойдет в упадок, кредиты надо будет все равно потом выплачивать. И у меня выгодное предложение для тех людей, а также множество сюрпризов, множество антикризисных программ для тех, кто хочет трудоустройство на карантине дома. Сейчас вы получите от меня совершенно в подарок, безвозмездно. Готовую систему работы в интернете через планшет, ноутбук. Также вы получите от меня в подарок бизнес, который работает в более чем 180 странах мира. Мы за вас создали сайт производства. Нам принадлежат разные разработки, опыт ученых. У нас есть склады, фирма по доставке. Вам не надо в момент кризиса не вкладывать, не брать кредиты. Вам не надо ничего продавать. Нет никаких рисков. Как вам такая новость? Друзья, только что я вам дал в подарок совершенно готовый бизнес. Вы ни копейки не вкладываете, не рискуете. Вы получаете возможность зарабатывать деньги по всему миру, сидя дома. И вам по барабану на кризис. По барабану он вас не пугает. И сейчас я буду рассказывать только про один проект. Это вот первое решение. Потому что про второе решение на данный момент не вижу смысла говорить. Теперь как? Как? Давайте я вам расскажу как. Значит, все просто. На самом деле люди сейчас тратят деньги на еду. На еду. Лекарства, БАДы, витамины. Люди повышают иммунитет, чтобы зарази, чтоб не заразиться от любых заболеваний, и в том числе коронавируса. Наша компания, она международная. И как раз благодаря кризису, вот видите, кризис начался в конце, вот видите, марта, 1 марта. И у нас идет, видите, рост. Видите, в СНГ процветает, Россия, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан. Видите, Корея, Новозеландия, сейчас Америка процветает. То есть, наш проект в момент кризиса растет. Это интернет-магазин, который выглядит вот таким образом. Я захожу в кабинет. Мы сейчас вам дадим этот кабинет в подарок. Вы ни копейки не заплатите. Это вот один мой магазин. Это вот второй магазин. И что вы видите? Что и в этом магазине я выполнил ран бриллиант. И в этом выполнил Ран бриллиант. И мой доход составил э, за, три, за три полных дня апреля. 4 апреля еще не завершилось. Э, мой доход составил. Э, в данном случае. Более, более, вдумайтесь цифру, 8 тысяч долларов. То есть, за три дня доход составил более 600 тысяч рублей чистого дохода, без вложений денег. Скажите, пожалуйста, это хороший доход? Вот вы видите, в этом кабинете бриллиант, в этом кабинете бриллиант, вот вы видите, выполнена уже, вот здесь вы видите, схема бонус жизни. Смотрите, показываю, грузится. То есть, что мы видим? Бонус жизни, видите, 4 по 4 выполнен. В двух номерах бриллиант, И это доход более 600 тысяч. Более 8 тысяч долларов. За 3 дня. Ну и что, что кризис. Карманы что-то пустыми не стали. Денег меньше в карманах не стало. Потому что. Первое. Что мы даем людям? Трудоустройство в момент кризиса. И второе. Мы им даем. Еду. В виде клеточного питания эта еда экономит деньги на лекарствах, на БАДах, на витаминах и на обычной еде. И сегодня, вот у меня 11 вечера. Видите, 11 вечера. Я сегодня в магазин не ходил. В магазине ничего не покупал. В аптеку не ходил. И я сегодня проснулся. И, куп... и тот продукт, который купил ранее в магазине, клеточное питание, скушал. Сейчас я вам а, покажу, что это дает. У нас в магазине еда 22 века. Это как детское питание, только для взрослых. Заменяет более 500 полезных продуктов питания, несколько десятков тысяч лекарств, сотни БАДов и поднимает иммунитет. Вот здесь мне было 25 лет. Я был пухше вот это беленькая моя мама. Вот я с долларовым миллионером в Италии, остров Сардиния, курорт Форт-Виллидж 7-звездочный. Вот Морика, Вот мама. 25 лет опухший Мне в юношестве поставили пожизненную инвалидность, аллергия сасны. Я несколько десятков лет потреблял лекарства, БАДы, ингалятор в нос, в рот, жидкий кларитин, уефилин, димидро. Мне сказали, ты всю жизнь будешь инвалидом. И эта болезнь не снимается. В 30 лет вот здесь я на фотографии с долларами-миллиардерами. Меня пригласили в Лас-Вегас. И мне, приглас... мне предложили возглавить компанию GNS во всем мире. Быть первым. Я отказался. Вот мне 30 лет. Здесь я опухший, Дышать не могу. Мне плохо. Я на лекарствах. Вот здесь мне 34 года. Вот этот же кабинет, мне 34 года, я опухший, уставший, мне тяжело дышать. Понимаете, да? Вот мне 34 года. В 35 лет у меня нарушается работа пищеварительного тракта, мне тяжело сгонять живот, он почему-то надувается, и потом... Я знакомлюсь с продуктом клеточного питания. И мне говорят, вот эта еда, это еда в виде лекарства. То есть, это еда, которая экономит деньги на еде, заменяет обед или завтрак и профилактирует здоровье. Я подумал, надо попробовать. Вдруг работает. И здесь мне стало 38-й год. Вот мне 38-й год. И скоро вы будете меня поздравлять. А, уже через месяц мне 39 лет и пятый десяток скажите пожалуйста вот мне 5 десяток через два года это клеточная еда я 37 месяцев не хожу в аптеку мне лично помогла скажите пожалуйста у меня есть жир у меня есть проблемы по здоровью все разгладилось подтянулось. Там фотки видели? Есть разница или нет? Я сейчас обращаюсь к новичкам. Я вам показал 25, 30, 34, 35. Сейчас мне через месяц 39. У меня совершенно ничего не болит. Нету никакого, смотрите, живота. Мышцы, видите? И я не хожу в спортзал. И вот я бы раньше в это не поверил. А теперь спросите, сколько стоит? Вот раньше я ел пельмени, колбасу, ходил в аптеку. 3000 я тратил на лекарства. А сейчас я беру клеточное питание. Смотрите. Стоит один завтрак 1-1,5 доллара. Смотря как вы купили. И я сегодня, вот 11 вечера, ничего не ел. Вот сейчас я ем вторую капсулу. Сейчас я выступлю и потом поеду домой, поем немного еды обычной. Я ем один раз в сутки. Обычно у меня работа по Москве ночью. Ну то есть я ем один раз в сутки. А все остальное время это вода, это клеточное питание, это овощи, это орешки, финики. Вот смотрите, я ем сейчас продукт, видите? И беру воду и запиваю. Воду я беру японскую. Хайдрейт. Завтра на тренинг придете. Я расскажу вам, что с водой, как с водой. Видите, раз. И получается, у меня кровь становится премиум класса и 7,5 pH благодаря воде. И клеточное питание это выжимка, это салат овощей фруктов грибов трав. И клетка сыта. Японец получил Нобелевскую премию в 2016 году за открытие питания клетки. Поэтому меня, э, ну, во-первых, смотрите, сэкономил деньги на еде, на лекарствах. И третье, поднял иммунитет. Следовательно, мы заразиться вирусом можем, ну, вероятность 1%. И что мы умрем, вероятность 1%. Если у других людей вероятность заражения вирусом процентов 50, и у них смертность 5-10%, то у нас 1%. Есть разница за счет того, что у нас здоровый организм. И вот я поел. Новички, вас заинтересовало за 100 рублей обед или завтрак? Вы лекарства не потребляете, БАДы не потребляете, косметикой не пользуетесь. Вы сигареты бросили курить. То есть вот этот продукт позволяет бросить пить, курить. Нормализация давления, сахара. Ребята, ваше время сейчас здесь трудоустроится. Понимаете? Питание подходит всем. Это детское питание. Вот это детское питание. В виде одного саше утром и днем. Для спортсменов 2. Для взрослых бабушек и дедушек 1-2. Вот это ужин ночной. Ацеллерейт. Здесь мелатонин. Здесь, кстати, имбирь, мелатонин. Вот. Вода. Пьете в сутки 2,5 литра. И создание новых клеток, клеток на любых участках кожи. Куда наносите, там вот витилига, пацериаз, подтяжка. Но кожа разглаживается, сосуды улучшаются. Вот продукт. Теперь смотрите, как этот продукт помогает людям. Вот Николай 32 года, пил, курил. Вот Николаю 36 примерно лет, 35 Бросил курить, бросил пить, помолодел. Минус 35 килограмм. Айгуль. Здесь и 43-й год. А здесь 40 не было. Здесь и 38 не было. А здесь 41-й. Помолодело. Надежда Ивановна, 63 года. Поближе это выглядело вот так. Здесь и 66-й год. Давление в норму, сахар в норму. Вот вы видите, как меняются люди. Молодой парень, минус 30 килограмм. Нормализация через 13 дней кожи. Через 42 дня еще моложе. Женщина это умирала. Что мы видим? Мы видим, что в данном случае эта женщина э, расцвела. Вот она делала фотографию со мной. Дальше что мы видим? Идет омоложение. Так? Так. Это 43-й год. Круто! Круто! Что мы видим? Мы видим, что люди действительно омолаживаются 43-й год этой девчонки. Парень за 7 дней проблема стала уходить на коже. Подтяжка природная. Мужчины молодеют, сосуды подтягиваются. Псориаз экзема убегает. Парень молодой. Смотрите, как это важно. Спортсмены пользуются. Вот эта Вити Лига убежала. Мужики, вот этот мужчина, да, помолодел. Что мы видим? Что продукт работает для всех, что продукт действительно экономит деньги на лекарствах, на БАДах. Мы видим, что этот продукт нужен людям. Люди начинают чувствовать себя в разы лучше. Певицы потребляют продукт. Моя дочь потребляет продукт. Это как десерт. Наши дети потребляют продукт. Профессора и академики рекомендуют продукт. Что мы видим? Что действительно э, люди в данном случае улучшают свое здоровье. Классно? Классно. И чемпионы мира пользуются. Ну и видите, что в данном случае э, мой результат. В том числе. Э, для людей, у кого э, сарказм и критика там вот от облысения, говорит, вижу, не помогает. Э, я не буду вас оскорблять, что вы головой ударились там об что-то. Э, я к этому спокойно отношусь. Потому что у меня вся семья, вся семья, и вот в 17 лет у меня фотография, и у меня, видите, уже было вот здесь облысение. У меня редкий волос, плюс 11 шрамов на голове. То есть у меня 11 шрамов на голове, и дед у меня вообще полностью был лысый, полностью, вообще лысый был. И гены есть гены, но многим людям э, я видел, что помогает. Видите, сколько, как люди относятся к жизни, да? По-разному. В общем, продукт работает, приносит пользу. И в моем возрасте у меня достаточно много волос, э, по, если смотреть на моих одногруппников, одноклассников, и если смотреть, э, как было у деда. Потому что у деда вообще волос не было. То есть продукт действительно помогает, работает, способствует улучшению. И 37 месяцев лично я не хожу в аптеку. И вы видели, какие результаты у людей. Теперь давайте посмотрим ролик про нашу компанию. То есть, чтобы вы понимали, как это работает. Это интернет-бизнес без вложений, без рисков. Бро пожаловать в нашу систему. Это видео для тех, кто готов к волшебным преобразованиям в своей жизни. Вместо того, чтобы тратить кучу времени и разбираться в ненужных деталях, сейчас ты узнаешь, как за короткий срок добиться серьезного успеха с нашей системой получения дохода. Прежде чем ты войдешь в систему, я расскажу тебе немного о компании и наших продуктах. Компания BeEpic стартовала в ноябре 2016 года, и с тех пор мы продали наших уникальных продуктов на сумму уже более 100 миллионов долларов. Наши лучшие топ-лидеры уже зарабатывают чеки с шестью, а некоторые даже 7 семью нолями в год. Наша система работает по всему миру для таких же людей, как и ты. И чтобы ты был на все 100% уверен в эффективности наших удивительных продуктов, я расскажу тебе сначала всего лишь о двух лучших из них. Они действуют вместе, дополняя и усиливая действия друг друга. Продукт Elevate – это идеальный способ начать свой день. Твое утро начнется с цельных пищевых фруктово-овощных смесей, наполненных витаминами, минералами, а также лекарственных грибов, таких как ганодерма, чага и кардицепс. Мы могли бы остановиться на этом, но хотели сделать действительно феноменальный продукт, поэтому добавили в состав лучшие ноотропы, которые помогают стимулировать ум, память и внимание. Наполняют мозг энергией, чтобы ты был в прекрасной форме весь день. Сопутствующий продукт Accelerate ⁇ это твой легкий ужин. Он поможет тебе справиться со стрессом и тревогой, выведет токсины и даже поможет тебе похудеть во время крепкого сна. Эти продукты меняют жизни людей во всем мире, и вместе они входят в пакет Epic, который стоит всего 89,95. Добавь всего 10 долларов и возьми еще один продукт Hydrate, который отдельно стоит 25 долларов. Перестань пить газировку и подслащенные соки. Лучше подумай о чистой, минерализованной и очень вкусной воде, которая изменит твое тело и здоровье. Хайдрейт не только очищает воду, он наполняет ее микроэлементами и подщелачивает. Это помогает вывести токсины и очищает организм на клеточном уровне, таким образом, чтобы он мог легко усваивать все принимаемые тобой продукты. Хайдрейт – это суперзарядное устройство для твоего организма. Теперь я расскажу, как работает наша простая, но мощная система. Шаг первый. Зарегистрируйся и начни с покупки пакета Epic или пакета Epic+. Plus. Шаг второй. Поделись. Загрузи приложение P-Epic, пройди обучение. Итак, друзья, коротко вы сейчас узнали о нашей компании. И давайте подводить итог, каким образом вы будете зарабатывать. Готовы? Вот люди пишут множество результатов, как работает продукт. Сейчас я вам дам еще гораздо больше информации. Смотрите, проморолик нужно вам будет изучить. Раз. Второе. Вам необходимо сделать бесплатную регистрацию. Внимание! Бесплатную. Она ни к чему не обязывает. То есть, кто из вас сейчас зарегистрируется, вы получаете собственный магазин за 5 минут. И у вас будет в данном случае лучшая позиция после регистрации. То есть вы займете лучшую позицию. Первое, что вам нужно сделать, это пройти регистрацию. Она совершенно бесплатная, никаких вложений нет. Регистрация в компанию. Первое. Регистрация в компанию. Ноль рублей заплатите. Второе, что вам нужно сделать. Регистрацию в систему обучения. Регистрация в систему обучения. Заплатите 0 рублей. То есть смотрите. Я сейчас вам дам шаги. Вы ничем не рискуете. Нужно просто выполнять. Третье, что вам нужно сделать, это добавиться в чат для получения новостей и обучения. Чат, обучение. Также бесплатно. То есть берем. В подарок вы получаете чат. Вот два чата. Вы добавляетесь два чата. Один новостной от меня, один командный. Там вы будете получать секретную информацию, которую я сегодня дам после этой встречи. Второе. Все вот эти ссылки сохраните. Потом вам необходимо будет сделать бесплатную регистрацию в компанию. И в систему обучения. Я вам даю видео. Как сделать в данном случае регистрацию в компанию. Все здесь будет в чате, я удалять не буду. И также даю вам видео, как сделать регистрацию в систему обучения. Теперь смотрите, это все вам надо будет пройти. Кто первый зарегистрируется, у вас будет более выгодная позиция. Внимание, кто первый регистрируется, у вас будет более выгодная позиция. Теперь, как вы будете зарабатывать деньги. Вы ничего не вкладываете, вы ничем не рискуете. Вы будете для своей семьи, для соседей покупать продукцию в этом магазине на любую сумму. Эта продукция будет экономить деньги вам на еде, на лекарствах, на бадах. Потом вы будете, согласно расписанию, завтра будет вообще круто. Вы же понимаете, что самое вкусное я оставил на завтра. Вы же понимаете это? Завтра в это же время, в 17.00 Москвы, необходимо будет прийти с друзьями и с родственниками. Я расскажу, как их пригласить. Вы их пригласите по бесплатной ссылке на вебинар, либо по собственной. Это уже выберите. И смотрите, что произойдет. Люди начнут делать заказы в магазине. А вам магазин будет выплачивать до 12 видов дохода. Наш магазин платит самые большие деньги в истории. Ни одна другая компания столько не платит. И сегодня у нас идет феноменальный рост по всем позициям. И у нас маркетинг-план, бизнес-план интернет-магазина самый выгодный. Наши новички получают в 15 раз больше, чем в других компаниях. Лидеры зарабатывают в 5 раз больше. Бонус жизни есть только в нашей компании, в других нету. Для новичков. Это антикризисное решение. От 100 долларов до 700 мы даем новичкам подспорье. Представьте, новичкам мы даем от 100 до 700 долларов за обычный труд. И теперь смотрите, как вы начнете зарабатывать деньги. Завтра вам надо пригласить гораздо больше людей. Я вам дам ссылку. Как это сделать? Есть бесплатное, есть платное. Вы можете пользоваться любой. Но я лично пользуюсь платной. Потом объясню. Сейчас я вам даю пока бесплатную родственникам, если что, позвать. Если будет собственная, вы ее замените. Вот это вебинар это бесплатное. Это приглашать согласно расписанию. Есть еще собственное. Собственное лучше давать. Объясню в конце встречи. И теперь смотрите, как вы будете получать первые деньги. Вы сейчас поразитесь. У нас 12 видов дохода. Я расскажу сейчас вам. Ну хотя бы давайте расскажу. Про 2-3 бонуса. Про 12 не буду. Вот смотрите. Я беру и показываю вам, как вы сейчас легко... Заработайте первые деньги. Смотрите, все гораздо проще, чем вы думаете. Это настолько простой бизнес. Смотрите, вы ни копейки не вложили. Вы бесплатно зарегистрировались в интернет-магазин, в систему обучения. Вас будут обучать миллиардеры, миллионеры, успешные люди. И первое, что вы делаете, бесплатную регистрацию, это вы. Вы сделали бесплатную регистрацию, вы ничем не рисковали. Второе, что вы сделали, это позвали на завтра своих родных. По бесплатной ссылке, либо по платной, разницы нет. А сами решите. Я вам в конце расскажу, в чем отличие. Теперь смотрите, вы зовете, люди завтра приходят. И приходит два человека. Один с Америки, ваш друг приходит, он на карантине. Другой приходит откуда? Другой приходит, естественно, в данном случае с России. Либо с Казахстана. Эти люди завтра приходят в 17.00 Москвы. Надо будет потом, когда кризис пройдет, магниты новые купить. И смотрите, что получается. Подклеить можно будет. В общем, смотрите, вы позвали двоих человек. Правильно? Они приходят, слушают. Они делают первый заказ. Этот чек заказывает еду, и этот чек заказывает еду. Сколько вы получите? 35 долларов от этого и 35 долларов от этого. Вдумайтесь. 35 долларов. Умножаем с вами. Вы просто не понимаете, какие здесь большие деньги. 35 долларов умножаем с вами на 80, курс 80, 2800 рублей. Вы завтра уже заработать можете 2800 за одного родственника с Америки и 2800 с Германии Вы 5600 можете завтра заработать за одну встречу. Вы хоть понимаете какие-то деньги? Какой кризис? Кушать все хотят. Все хотят молодыми и красивыми быть. Никто не хочет болеть. И в Америке хотят, и в Казахстане, и в России. Люди теряют работу, а еще же они это могут рассматривать не только как еду, а как работу. Представьте, 35 долларов плюс 35. 5-600 вы заработали. Да это круто. Потом, это первый вид дохода, запомните. Первый вид дохода. Вы получаете 35 долларов за любого. Новичка один раз в жизни 100 человек позвали за год. Умножаем на 35. Это 3,5 тысячи долларов. Умножаем на 80. 280 тысяч рублей вы можете получить один раз бонус за 100 приглашенных за год. Теперь смотрите. Эти двое тоже кушать хотят и кушать. кушать хотят. Правильно? И они зовут еще по двое. Правильно? И эти красенькие получают по 35 долларов свой бонус за приглашенного. Вы за желтых уже не получаете по 35 долларов, потому что красные получили. Вы получили за красных сколько? По 35. Это 5, 6. сколько мы посчитали с вами, да? В данном случае это 5600 но когда вы позвали двоих, и они по двое, это второй вид бонуса срабатывает, бонус жизни. И вам еще 100 долларов дают. 100 долларов плюс 75. 175 долларов умножаем на 80. Вы уже 14 тысяч заработали. Вот эти деньги вы можете заработать за 7 дней. Вы зовете завтра двоих, они потом по двое, и вы за первых 7 дней зарабатываете... 14 тысяч рублей, 175 долларов. Как вам? Да что тут думать? Люди теряют работу, понимаете? Все только начинается. Сейчас все больше и больше людей будет обращать на наше предложение. Только тупой, убогий и неразумный в момент кризиса, в момент вируса, в момент того, когда ему запрещают ходить на работу, когда его бизнес закрывается, не будет рассматривать наше предложение. Ну так или нет? Поэтому завтра в 17.00 Москвы я вам рекомендую всем прийти. Потому что на завтра я столько сюрпризов оставил. Я столько сегодня не досказал. И нужно на завтра еще больше пригласить людей. Так же, как и вы пришли, вам нужно также пригласить других. Завтра я все за вас расскажу. Вам ничего рассказывать не надо. Вы только дайте ссылку. И вот вы уже заработали 14 тысяч рублей за 7 дней. А если вы сделаете больше усилий, правильно, и позовете в данном случае троих человек, так, и те по трое, четверых человек, и те по четверо, пятерых человек, и те по пятеро, то сила бонуса увеличивается. И смотрите, что происходит. За первый месяц, я сейчас покажу вам, если вы будете активно трудиться сейчас, общаться с родственниками, мотивировать правильно, ничего не рассказывать, а только давать ссылку. И говорить, смотри, сейчас кризис, и можно зарабатывать круто. Есть антикризисное решение, мы уже зарабатываем, заходи слушай. Ничего рассказывать не надо. Ни про продукты, ни про бизнес. Просто говорит, есть система антикризисная. Работает в интернете идеально. Люди зарабатывают большие деньги. Плюс профилактика. И когда вы это поймете, что рассказывать ничего не надо, за вас все расскажет. 14 тысяч вы можете заработать за первых 7 дней. 175 долларов. А теперь смотрите, сколько за месяц. А за месяц вы можете заработать гораздо больше. Мы с вами что видим? Мы видим, что за месяц вы можете, если будете прикладывать усилия, заработать в разы больше. Правильно? Правильно. И внимание на экран. Если вы приглашаете нового человека, он берет продукцию на 100 долларов, вы получаете бонус 35 баксов. Если вы позвали двоих и они по двое, вы получаете второй вид бонуса 100 долларов. Если вы позвали троих и они по трое, вы получаете 300 долларов. Если вы позвали четверых и они по четверо, вы получаете 500 долларов. Если вы позвали пятеро и те по пятеро, вы получаете 700 долларов. Итак, я показал вам, как за первый месяц за первых семь дней вам заработать 14 тысяч рублей. 14 тысяч рублей, 175 долларов. Теперь 30 дней. Как за 30 дней вам заработать другую сумму? Вы приглашаете пятерых, и они по пятеро. Вы получаете за каждого из пяти по 35 долларов. Плюс 700 долларов бонус жизни. Получается, вы получаете 875 долларов. Умножаем на 80. 875. Умножаем на 80. И это 70 тысяч рублей. Теперь смотрите, что происходит. Для первого месяца неплохо. Если мы учим людей, а мы их будем учить в системе, рассказывать о профилактике здоровья, о клеточном питании о экономии денег, о заработке денег, то если вы позвали за первый месяц двоих, и они подбоят в следующий месяц, если каждый это будет делать, через один год ваш доход составит примерно в месяц 100 тысяч долларов. То есть через один, год, через один год ваш доход может составить 100 тысяч долларов это 8 миллионов рублей в месяц. Вы скажете, что это нереально. А я вам скажу, что я их уже зарабатываю. Вот посмотрите доходы за неделю. В разное время у нас бывают акции, без акций. За неделю 76 тысяч долларов доход. На этом номере 61 тысяча долларов. На этом номере 26 тысяч долларов. На этом номере... 11 тысяч долларов это за неделю то есть э, через один полтора года зарабатывать 100 тысяч долларов а тем более когда кризис поверьте мне и тем более когда люди хотят профилактировать здоровье люди более охотно будут идти в проект и если раньше вот давайте одну заметку прочитаем когда я начинал заниматься этим бизнесом, интернет-бизнесом, много лет назад. Вот давайте я прочитаю, а вы послушайте. Что происходит в нашем интернет-проекте? Все отлично. В мире карантин. И все больше людей начинают понимать, а не смеяться над тем, чем мы занимаемся. Люди начинают понимать, что интернет-бизнес это лучшее решение в момент кризиса, карантина. Лучше, чем работа и классический бизнес. Подведу итог за 2 апреля. На втором номере закрыл бриллиант. Это плюс 1500 долларов, только по одному виду дохода. Плюс другие виды. На главном номере закрыл бриллиант. Это плюс 1500 долларов, плюс другие виды. Плюс получил 35 долларов за приглашение новичка. И плюс выполнил бонус 4 по 4. Так вот только за... Один день 2 апреля мой доход составил более, более 4 тысяч долларов. Только за один день. И как вы видите, у нас все действительно отлично. Впереди еще 28 дней апреля. Несколько тысяч партнеров в мире получают у нас каждый месяц от 100 долларов до 250 тысяч долларов От 8 тысяч рублей до 20 миллионов рублей. Может быть, тебе пора принять решение и быть в нашей команде, а не ждать, когда тебя уволят с работы или твой бизнес разорится в момент карантина. Так вот, друзья, в течение, я вам сказал, что кризис будет минимум 3 месяца. Минимум 3 месяца будет карантин. В течение 8 месяцев кризис будет на спад идти. И в течение двух лет он будет волнами. Так может быть сразу прийти к нам и не беспокоиться? Как вам такое предложение? И завтра в 17.00 Москвы вам необходимо прийти. У нас есть система. Система робот. Смотрите, что она делает. Я даю рекламу. Контакт, Фейсбук, Одноклассники. Люди ее видят. Они это видят. И нажимает ссылочку. Открывается робот. И им показывает вход на презентацию. Так же, как вы зашли. И человек пишет. Например, Иванов. И жмет продолжить. Вот робот наш, он видите, обрабатывает людей. И человек зашел и сюда все слушает. Вот смотрите, Иванов, привет. Зашел и сюда все слушает. Вот смотрите, Иванов, привет. Видите, Иванов все слышит. То есть человек по моей рекламе платный, бесплатный нажимает и попадает в прямой эфир. Это платная ссылка. Я вам дал вот здесь бесплатную ссылку. Вы можете бесплатной пользоваться. Зачем я даю платную? Когда человек заходит по платной, он жмет кнопку менеджер и видит вас, ваши данные. Когда он жмет забрать подарок, он регистрируется в компанию под вас в прямом эфире. Он жмет создать аккаунт и регистрируется в систему бесплатно под вас. Вот в чем преимущество платной системы. Система стоит недорого. Месяц стоит 400 рублей. А если брать на год 267 рублей. Это дешевле, чем салат. Это дешевле, чем открыть офис. Это дешевле, чем купить проектор. Не надо платить за бензин, стоять в очереди. То есть у нас система... Она новая, это робот в интернете. Люди обычно работают вот так, в классическом бизнесе, в сетевом бизнесе, они постоянно на работе. Coca-Cola пошла дальше, создала робота примитивного. А мы создали робота, который говорит и обрабатывает миллиарды заявок в секунду, если столько людей видят вашу рекламу. Либо платно, либо бесплатно. И вот на завтра вам надо пригласить либо по бесплатной ссылке вот этой вебинар, либо я сейчас дам вам, как настроить робота. Вы можете своего робота настроить и уже завтра пригласить по платной ссылке, а можно по бесплатной. Все эти ссылки сохраните. Кто первый раз, жмите кнопку «Менеджер», жмите кнопку «Забрать подарок» и делайте бесплатную регистрацию в компанию. То есть вы прямо сейчас... Нажимаете на кнопочку ⁇ Забрать подарок ⁇ у вас появляется вот такая страничка. Вводите имя, почту. По-английски нельзя. По-русски нельзя, по-английски. И если нет такой ссылки, связывайтесь с человеком, кто вас пригласил, чтобы он дал такую ссылку. Видите, робот это очень удобно, он обрабатывает. И теперь смотрите, я захожу к своему роботу. Он мне показывает, что я за несколько лет зарегистрировал 10 372 человека в первую линию. Робот мне показывает кнопку «Гости» и «Приглашенные». Я нажимаю «Гости» и «Приглашенные». Я вижу, что 4 числа множество людей зарегистрировалось в систему. Вижу их телефоны. Видите? Круто? Круто. Я вижу, что сегодня на кноп по кнопке «Гости» зашел Иванов. Это как раз тот человек, которого мы вводили. Он нажал кнопочки. Помимо этого зашел Игорь, Татьяна. Смотрите, сколько человек зашло 4 апреля. Видите? И робот их обрабатывает. То есть мне робот помогает этих людей обрабатывать. И кто-то из этих людей будет партнером, либо клиентом. И мы им дадим готовый бизнес и продукцию. Теперь полезная информация. Вот вам... Тренинги, как строить бизнес. Все это скопируйте себе. И вот вам, друзья, видео по продукции, результаты людей, лекция академика, лекция профессора. Я вам даю полезный материал. И обязательно добавьте чат в чат Telegram, потому что там я буду давать всю полезную информацию. Завтра будет гораздо круче. Потому что мы для вас сейчас готовим антикризисное решение. И завтра будет мини-презентация и еще будет тренинг большой. И поверьте мне, вам понравится то, чем мы занимаемся. Изучите все, отключите телевизор, не смотрите фильмы, полностью полюбите это дело. И ваша семья в момент кризиса будет защищена. Как вам сегодня информация? Это видео прямо сейчас я укладываю в YouTube. Жми класс, пиши заметки. А, что ты думаешь? И завтра в 17.00 Москвы приходи с друзьями, с родственниками, потому что, возможно, завтра мы подарим какие-то еще дополнительные подарки. Мы вам уже подарили, что система обучения в подарок. Целый год вас будем обучать. Вы ни копейки не заплатите. Мы вам дали бизнес в подарок готовый, вы не вложили ни копейки. Мы вам дали что, помимо этого? Мы вам дали э, продукты, которые профилактируют здоровье. Мы вам дали систему труда. Мы вам дали будущее, надежду. И первое, что вам нужно сделать, это зарегистрировать себя. Потом под себя зарегистрировать влево и вправо еще раз себя, либо маму отца. У вас будет вот это вот главный номер, а вот это будет первый и второй вспомогательный. То есть вот так зарегистрируйте. Главный регистрируйте по ссылке человека, кто вас пригласил. Потом по собственной ссылке вы ее возьмете вот здесь на главной странице, вниз спуститесь, вот эта последняя ссылка, скопируйте. И вы зарегистрируете под себя влево и вправо отца, маму, либо себя. Три раза. У вас будет вот такой семейный контракт. И потом уже пять новых человек. Вы будете приглашать 5 лево и 5 право под главный номер. Но сначала зарегистрируйте вот такие мини-контракты семейные. Закажите продукт с запасом. Например, вот сюда на 100 долларов закажите, на главный, на первый на 100 и сюда на 100, вам по 35 долларов вернется на главный номер, вы уже заработаете первые деньги. То есть выберите продукт на 100 долларов, закажите, сэкономьте деньги, начните профилактировать здоровье, поднимать иммунитет. Вода у нас временно отсутствует, так как, так как она с Японии доставляется. Пока вы приобретаете, вот, например, берите Elevate и Accelerate за 90 долларов, плюс доставка 13 баксов. Elevate это завтрак с утра, а Accelerate это легкий ужин. И вот вы закажите детского продукта отдельно, взрослого закажите, вот так вот, вот на три номера. И потом приглашайте родственников и знакомых, лево, право, лево, право. Но об этом завтра на тренинге более детально еще поговорим. Насчет системы. Когда вы систему оплатили, настроили, зашли в мой профиль, вот сюда поставите ссылка на Beepik. Ее вы берете, я вам показывал. На главной странице, вот здесь нижняя, ее копируете и ставите в профиль. Название робота жмете «Сохранить». Заходите в «Настройки». И у вас появляется платная ссылка для посещения гостей. Вот это вот. Я вам выше дал одну бесплатную. Это где все просто посещают, слушают, но зарегистрироваться не могут. И дал вам платную возможность. Выбирайте. Всех люблю. Успехов, процветания. Мы идем правильным путем. У нас рост. И вы теперь знаете, что вашу семью кризис не коснулся, не коснется, вирус не коснется. Потому что вы профилактируете здоровье и деньги зарабатываете. А самое главное, людям помогаете. Увидимся завтра. Приглашай всех своих друзей и родственников. Чем больше, тем лучше. Они нуждаются в заработке, в доходе, в профилактике. И тебе нужно просто взять и прямо сейчас э, пригласить их на завтра. И рассказать людям, что действительно кризис и карантин только набирает обороты. И сейчас есть лучшая возможность удаленной работы в интернете. Правильно? И еще профилактика здоровья. Всех обнял. Действуем. Мы чемпионы!